Доброе время, дорогие друзья! Зовут меня Ковалева Галина. Я дистрибьютор международной компании Brian Abudans. и акционер международного порта Лоских Вестей. Вот получила третью посылочку из компании нашего замечательного продукта Brian Cool Plus. Вот. Этот продукт спешу поделиться с вами своими результатами. Как вы уже знаете, я инвалид второй группы по онкологическому заболеванию. Продукт начала принимать не сразу. После консультации с экспертом по онкологии Денис Юрьевичем, ведущим специалистом знаменитой фирмы Галина Биофарма. Прошло немногим более месяца, как я начала принимать Брайанфуэл Плюс. Состав его я вам рассказывать не буду. Это прекрасно делают наши спикеры. В предыдущем видео где при знакомстве я вам говорила, что перенесла семь операций. В данный момент проходит период реабилитации после последней операции. Был страшный шум в ушах. Наркозы ни у кого не проходят без последствий. Долгие годы страдала бессонницей. Ночами болели суставы, мучили страшные головные боли. Всего на второй неделе приема нашего замечательного продукта я начала замечать, что шум в ушах пропадает. Стала высыпаться, захотела жить, появилась энергия. Через три недели с удивлением для себя заметила, что давление у меня 130 на 80. До приема продукта ниже 160 на 100 – у меня давление не понижалось, даже с таблетками. Кроме того, я совсем не могла ходить и стоять. Боли в спине не позволяли. У меня дегенеративно-дистрофические процессы во всех суставах и во всех отделах позвоночника. Сейчас я гуляю по улице и заметила, что регенерация ткани проходит намного быстрее. Реабилитация после моей операции должна была проходить год, потому что у меня остеопороз. Но недавно... Сделали снимки, я в шоке. Остеопороз не развивается, костная ткань не разрушается, приостановилось разрушение суставов. Ночами не болят ни ноги, ни руки. Еще я аллергик. Аллергия – это не просто заложенность носа и крапивницы на коже. Мои приступы не проходили сами по себе. Вызывали скорую, кололи огромные дозы гормональных препаратов, чтобы снять приступы развития отека квинки и остановки сердечной деятельности. Проявления аллергии в последний месяц не было ни разу. До приема продукта я вообще забыла, что такое жить без головной боли. У меня еще и глаукома, поэтому голова болела очень сильно. Сейчас у меня голова практически не болит. У меня еще достаточно проблем со здоровьем, но я очень надеюсь, что впереди меня ждут потрясающие результаты, и я избавлюсь еще от множества недугов. Люди, которые видели меня раньше, удивляются тому, как изменился мой внешний вид в лучшую сторону. Дорогие друзья, мало того, что я принимаю наш продукт, хочу жить, но я еще и зарабатываю. Чуть менее, чем за два месяца я заработала около 600 долларов при пенсии по инвалидности в 200. Не правда ли замечательный дополнительный доход для пенсионера? Но это только начало. Мой совет – не проходите мимо возможностей, прислушайтесь к реальным результатам живых людей на наших онлайн встречах которые проходят ежедневно с 1400 и в 1400 извините и в 1930 москвы приобретайте наш замечательный продукт получайте положительные результаты которые не могут не радовать меняйте свою жизнь и зарабатывайте вместе с нами до следующих положительных результатов дорогие друзья увидимся на портале